Всем привет, мои подписчики моего канала, с вами что я, Тимур Лайф и сегодня у нас будет такой маленький вечерний влог, сейчас пока у нас время 23.24, такое маленькое маленькое время перед сном, я хотел записать вам влог, вами поговорить по поводу как у нас будет вообще видеоролики проходить и прочее прочее и новые группы. поговорить, потому что мы наконец то собрали 112 подписчиков, что, конечно же, это меня радует, да, и в неделю будет у нас всего 3, либо 4 видеоролика, что, а потому что, как я понял, то, что для моих подписчиков мало по 2 видеоролика, плюс они быстро заканчиваются, и надо ещё что-то снимать. И это выходит к, а, по 1 неделю. Так что лучше снимать по 3 видеоролика. Я вас вот понял. Я сейчас это буду исправить. и Скоро у меня будет день рождения. Что не есть круто, что не есть офигенно круто. И так я на недельку может э -э отдохну. То есть не день рождения. Я там посижу с друзьями. Ты -ты -ты -ты -ты -ты. Так что я хочу вас отдохнуть на свой день рождения. Если вы не против. Так что... Ребят, не бомбитесь, что почему нет видеороликов, я не опять. Так что у меня будет маленький выходной. И я через минуту потом все будет и покажу, как я провел свои выходные и покажу подарки. Так что вот. Что же еще я хочу сказать? Что сейчас происходит у меня, что может там школа или школа. Эм, да, ну сейчас школа, я сейчас спокойно учусь, у меня сейчас э, все хорошо пока что. Со, со школы никаких там нету все прекрасно пишите комментарии как у вас проходит школе все плохо все хорошо надеюсь что у вас все хорошо потому что мне очень нравится учиться думаю вам тоже да я начал писать для вас в что не весь круто я наконец начал писать в uh, эсплея я так подумал, ну, может, игра вам подойдет, потому что она сейчас на высокой баранге, ну, значит, это самая лучшая игра. Мне она понравилась, помню, поиграл, что-то помню, The Walking Dead, я помню, поиграл, что-то, типа, помню, там, Первый Life is Strange, Бэтмен, а нового вот эти новые игрушки, которые сейчас вернутся от этого этом... геймси. Ну, это уже с головой, кстати, не считается, Потом этого um, но они немножко что-то похожее, есть такое, но... Тоже какие-то мографические игрушки. Мне это очень нравится, я первый раз такой вижу, потому что постоянно, как мы видим, игры это у нас идет только чисто на стрелялке, чисто на тонки, чисто на какие-то там приключения, типа Анни, там или Анализ Афторайдер. И это как-то не прикольно, так что я начал снимать игры, какие-то мографического части, так, я могу сказать, что так что я думаю, что вам может, может быть понравится, может быть не понравится. Я не знаю, все зависит от лайков, дизлайков и опроса, которые я постоянно делаю. Очень много, И я так что думаю, вам это очень понравится, потому что, как я сказал, Тимур Геймс, канал этот не рабочий, он не работает там почему-то пишет то, что у меня неправильный Gmail, неправильный король, я себя менял, тут, тут, тут, тут, прошло, помню, там, две недели, помню, даже четыре недели убил на то, чтобы с этим каналом разобраться, и потом итоге говорят, этот канал заблокирован. Думаю, думаю. Окей, спасибо, набрал тридцать семь, тридцать шесть, я уже да что-то не могу зайти, не могу посмотреть, что там такое происходит, э -э так что, и этот канал просто заброшен, так что там ничего интересного нету. Что Я повысил планку канала, то есть не только то, что там буду выпускать 3-4 видеоролики. Это, нет, это не только. Я начал наконец-то снимать видеоролики, мне наконец-то получилось их снимать в 1080 кадров в 60 FPS, это уже... Потому что я снимал сюда видеоролики в 720, потому что мне меня ПК шка не тянула. Но потом я подумал, может никакую другую програм программу скачать, потому что пользовался Sony Vegas'ом. И у меня дико лагало, дико. Я такой подумал, ну ладно, пофиг, уйдет с этой программы, пошел потом пример про Ой, там вообще дичь... тоже дичь такая, я потом понял, то что это пока не мо. Я там сначала смотрел уроки, как это игра, как с этим работается, там прочее прочее. И потом я понял, что лучше я перейду на Малави видео. 17 версия. И стало мне прекрасно жить. То есть это самый лучший и даже сказать очень легкий видеоредактор в 2018 году. Ну, может, 2017 кто-то сейчас еще этим пользуется. Ну, то есть точно старой версии сидит. Я сижу на 17 и нормально. Так что вот. Это был маленький влог у меня под вечер. Так что с вами был Кристот Этимур Всем удачи. Пока-пока.